Йохо! Всем привет! И с вами на связи Олег Факеев. Вчера прошел в Москве, вчера это 16 августа 2015 года, в Москве прошел музыкальный полумарафон. А сегодня уже готовы все видео, которые я снимал. Почему? Потому что я получил такой заряд бодрости, позитива и энергии. Я получил уверенность, что то, что я делаю, нужно людям, нужно бегунам. Я слышал слова благодарности, меня узнавали и говорили, что я делаю правильное дело поэтому на этом подъеме я все взял и смонтировал и за мной остается один должок это фотографии которые которыми потребуется все-таки время они будут на моей странице вконтакте фейсбуке и в google плюс странице фок пробег перед тем как показать вам дать ссылки на видео огромное спасибо организаторам этого мероприятия все на вот таком вот уровне сделано Дальше, спасибо волонтерам, и про них отдельный кусочек видео я вставил Ребята мерзли, нам было легко, мы бежали и разогретые Им было не жарко, они трудились и помогали нам преодолевать эту дистанцию Всем волонтерам физкульт-привет, спасибо Дальше, Алексей Галинский, думаю, что правильно фамилию твою назвал Без твоей волшебной полкилограммовой палки-селфи-снималки не получилось бы такое шикарное видео. Не было нелегко с ней бежать. Я перекладывал ее из одной руки в другую и думал, я больше никогда с ней не побегу. Но когда я монтировал видео, я видел, что оно получилось просто шикарное, шикарное. И... Алексей, тебе большое спасибо еще раз за тест. И эти видео, они получились такими хорошими, в том числе благодаря себе. Первая ссылка тем, у кого совсем нет времени, кто хочет за 5 минут понять, что такое полумарафон. Вот сейчас появляется там тизер, здесь, значит, обычно вот с этой стороны я делаю такую рамочку с текстом, вот вы даете туда и попадаете на видео, где за 5 минут вы чувствуете атмосферу этого грандиознейшего мероприятия. Следующий момент. Для тех, кто хочет посмотреть все подробно, у меня получилось порядка 40 минут видео. Это те, с, с кем я бежал, общался, обгонял, кто махал мне в камеру ручкой, кто брал визитку, и кто не брал визитку. Вот, вот в, этом видео, в этом видео вы себя найдете. А, следующий момент. Трасса была построена так, что мы бежали 10 км в одну сторону и 10 км в другую сторону. И в какой-то момент те, кто бегут быстро, они бежали мне навстречу. И тогда я просто включил камеру и направил им, их в лицо, чтобы... Ребята смогли себя увидеть. Получилось тоже немало, порядка 19 минут общего видео. Встречки. Кстати, самые нетерпеливые уже посмотрели, без объявления о том, что она выложена. Встречка делится на две части. Пока я бежал до поворота, в нее попали все, кто бежал быстрее меня, а когда я развернулся, в нее стали попадать все те, кто бежит медленнее меня. Но эти бегуны, они заслуживают... Отдельной поддержки, потому что они не сдаются, бегут и преодолевают эту дистанцию, работают над собой. Так что вот сейчас вы видите ссылку на это видео, которое у меня так и названо «Встречка». Дальше у меня еще было видео «Перед стартом». Ну, такое маленькое... Блин, даже не знаю, как сказать, короче говоря. Но если интересно, смотрите. На этом видео я встретился со своими... Старыми друзьями, с которыми бегал на других забегах. Это удивительно. Среди 7 тысяч человек найти тех людей, которых ты э, знаешь, видишь, с которыми вместе бежал и преодолевал определенные трудности. Вот сейчас ссылка на э, это видео до старта. Ну, еще у меня был про стартовый пакет видео. Его тоже народ посмотрел, судя по вот, не так много, конечно. Ну, если интересно о чем я там рассказываю, то вот сейчас ссылка про стартовый пакет. Смотрите. Собственно говоря, вот и все. Следующий мой официальный забег – это московский марафон. Ой, я не знаю, буду ли я с этой волшебной палкой-снималкой или своей старой камерой снимать, но в любом случае видео от меня будет. Ждите, ищите меня, передавайте приветы на забегах, поддерживайте родных и близких. И... Приз за лучшие костюмы. Вот в какой форме надо бегать. Я бы деньги провал. Ладно, будем считать, что я фоткал. Раз, два, три. Такая. Вела 36. Воронежа. не догонишь. Не догонишь. Не все здесь. А сколько человек вас приехало? Да, и зачем вы из Воронежи сюда поехали? Зачем? Да, <реку> за медалька. За, за медалькой за, медалькой, за, медалькой, за медаль... футболочку! Бесплатный банан и апельсин на трассе! А -а -а. Да. Да, да, да. Бутылку воды на финише! Бутылку воды на финише! Потому что мы можем! Что? Побежал, ну, слушайте! Вы можете спокойно лежать дома здесь, на диване! Да. Можем дома на диване Интересно! Ну что, потом в сентябре московский марафон. Жите? Да, вот мы готовимся как раз. Не, ну нормально, вы пробежали же. Значит, пробежите, да. Преодолейте. И да. вам тоже. Удачи. Ну вот и закончился московский музыкальный полумарафон. Я его пробежал. И это было для меня уже легко. Немножко поныло коленку у меня после 10 километра я тестировал новую приспособу для камеры и камеру GoPro. И надо сказать, что она отлично справилась своей задачей, но аккумулятор у нее сел на 14-м километре. Соответ... И я начинаю копить деньги на вот эту конструкцию, специальную ручку, новую камеру. И не знаю, даже может быть компьютер понадобится помощнее, чтобы это все быстро-быстро обрабатывалось, потому что... Великолепные качества с высоким разрешением Просто <мех> Сам заглядывался на свой результат Не знаю сколько времени у меня это займет Поэтому я буду очень благодарен Если найдется какой-то спонсор Меценат Как еще называют эти Благотворитель Пропагандист здорового образа жизни Бега И такое оборудование я С радостью приму в дар А карму отработаю тем, что буду снимать забеги большие маленькие длинные в москве в других городах по возможности потому что сейчас это движение очень популярное везде бегут везде интересно везде люди относятся как к этому к большому празднику и так что если есть у кого-то такое оборудование не использую моие не используяое оборудование или неиспользуемые финансы, которые хочется потратить на благое дело, то обращайтесь. Обращайтесь, все будет использовано на благо бегунам. 16 сантиметров каблуки малыш блотует. Готовить не умеет, сатан креп танцует. Ее фасад парней интересует. Do it, do it. Убрала ее и снова, теперь пора спешить В багажнике прохладно, прошу меня простить Джигид Укра, у тебя эта причина резкая Слышишь, ты че такая дерзкая, а?